Впереди большая битва за бюджет. Представлен проект документа, который вызвал множество вопросов. С подробностями плана Дональда Трампа может ознакомиться каждый американец. В продажу поступила тонкая брошюрка с патриотическим призывом на обложке. Документ, где природа принесена в жертву Пентагону, представлен как бюджет силы. А как же природа? Мы работали так. Мы поговорили с президентом, мы изучили все его речи, когда он боролся за Белый дом, чтобы понять, каково его видение, во что он верит, что он обещал избирателям. Внимательно выслушали, все предвыборные обещания Дональда Трампа, бюджетных дел мастера превратили их в цифры. Возможно, печальная участь природоохранного ведомства, пострадавшая в новом бюджете больше других, была заложена в призыве Трампа осушить Вашингтонское болото. И вот как выглядит мелиорация. Бюджет агентства по защите окружающей среды урезан на 31 процент, или более чем на два с половиной миллиарда долларов. Будет сокращено 3200 сотрудников, то есть одна пятая всего кадрового состава. Как сказал директор бюджетного управления, осушить болото и оставить там людей невозможно. И вообще президент смотрит на бюджет глазами бизнесмена, который не привык тратить деньги на прекрасные глупости. По поводу вопроса об изменении климата мы больше ничего на это не тратим. Мы думаем, что подобные действия — это бесполезная трата ваших денег. Проект бюджета — документ не столько финансовый, сколько политический. Это не только отражение предпочтений Дональда Трампа лично. Это манифест консерваторов, которых столько лет воротило отчистюль либералов и их солнечных батарей. План по финансированию так называемой «чистой энергии», принятой администрацией Барака Обамы, пошел под нож. Его участь постигла еще 50 госпрограмм по снижению выбросов и выхлопа. Госдепартамент потерял примерно столько же, сколько защита природы. Почти 29 процентов финансирования. Бюджет американского МИДа резко подскочил в начале 2000-х. Пришлось тратить большие деньги на безопасность дипломатов в условиях войн в Ираке и Афганистане. Как раз вот эту статью в трамповском бюджете сократить не решились. Зато урезали все остальное. В первую очередь, международные инициативы по борьбе с изменениями климата, помощь иностранным государствам и вклады в программу ООН, особенно экологические. Американский транш фонд Всемирного банка по борьбе с нищетой на планете урезан на 650 миллионов долларов. И практически исчез из списка расходов Госдепартамента ряд программ, в рамках которых иностранцы, деятели спорта, культуры и образования приезжали в США, и, соответственно, американцы ездили за границу. Этот пункт, предположительно, будет оспариваться в Конгрессе, где культурный обмен всегда пользовался двухпартийной поддержкой. Министерство сельского хозяйства потеряла 21% своего бюджета. Так называемая обязательная часть бюджета останется нетронутой. Талоны на питание для бедных, так называемые фудстемпы и дотации для фермеров не пострадали. А вот многочисленные гранты на консервацию природных ресурсов, очистку воды и уборку отходов сельскохозяйственного производства – Приказали долго жить. Министерство здравоохранения минус 18%. Программы страхования для бедных и престарелых остаются на своем месте. Сейчас сократили предсказуемо научно-исследовательские медицинские программы, а также инициативы, связанные с образованием. А вот и главный триумфатор: рекордное количество генералов в окружении президента США начинает сказываться на кармане. Белый дом решительно предложил 9 рост финансированием Пентагона. Это 54% миллиарда долларов. То есть в битве за металл победил военно-промышленный комплекс. Это, по мысли Белого дома, делает Америку снова великой. И Министерство внутренней безопасности тоже в числе победителей. Оно получит дополнительно около трех миллиардов на начало строительства стены на границе с Мексикой. Хотя совсем недавно кандидат Трамп обещал, что за стены американцы платить не будут. И Мексика заплатит за эту стену. Сто процент. Теперь Белый дом запросил срочный транш на полтора миллиарда миллиарда Еще до утверждения бюджета. Стоп, наверняка. Впрочем, сейчас это только проект федерального трехтриллионного бюджета, которому предстоит пройти утверждение в обеих палатах Конгресса США. Как намекают конгрессмены-демократы, не у президента, а у законодателей в руках заветные ключи от федеральной казны. Из чего можно сделать вывод, на Капитолии в апреле ожидается масштабная свалка. Проект бюджета США, который представил Дональд Трамп, не соответствует интересам страны. Об этом в интервью Associated Press заявил Мич Макконал, лидер республиканского большинства в Сенате. По его словам, республиканцы намерены пересмотреть положение бюджета, которое касается финансирования Госдепартамента США. Каждый президент выпускает свой собственный бюджет. При всем уважении к нынешнему президенту я не могу вспомнить ничего подобного. Мы собираемся предложить собственную версию бюджета, особенно в той части, которая касается финансирования нашей внешнеполитической деятельности. Мощь Америки это не только Министерство обороны. Дипломатия крайне важна. И я не думаю, что сокращение финансирования государственного департамента это то, что необходимо нашей стране в настоящий момент. Дональд Трамп потерпел крах. С такими словами обратился к хозяину Белого дома бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Актер заявил, что рейтинг президента обвалился из-за идеи сократить социальные расходы. Дональд, опубликовали рейтинги и ты потерпел крах. Ничего себе, чуть больше 30%? А что ты ожидал, когда урезал программы для школьников и бесплатное питание для бедных? Так не сделаешь Америку снова великой. Кто дает тебе советы? Накануне институт Гэллопа сообщил, что деятельность президента Трампа одобряет лишь 37% американцев, а больше половины населения страны недовольны работой новой администрации. По мнению социологов, недовольство американцев вызвали последние скандалы вокруг якобы имевшей место прослушки резиденции Дональда Трампа. А также отношение новой администрации к экологии и изменению климата. Трамп и Шварценегер уже не в первый раз обмениваются колкостями. В начале этого года, еще до вступления в должность президента, Трамп упрекнул бывшего губернатора Калифорнии в чересчур низких рейтингах его телешоу, которое раньше вел Трамп. В ответ все иронично пожелал успехов в управлении страной.